Участь совхоза Перовской решена. Тепло- и водоснабжение Севастополя требует 16 миллиардов. В Балаклаве хулиган избил автобус. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Конфликт с землями совхоза имени Софьи Перовской на северной стороне Севастополя практически разрешился на последнем заседании градостроительного совета. 3 июня чиновники обсудили, как будут выглядеть верхняя и нижняя Учкуевка. Спойлер – коттеджные поселки. В этом сейчас уже сомнений нет. К сожалению, времена, когда совхоз был, собственно, совхозом, остались далеко в прошлом. Полей больше не будет, а их место займет малоэтажная застройка. Изначально конфликт разгорелся как раз по причине запрета на строительство. Земля же сельскохозяйственного назначения. Владельцы участков тогда возмутились регуляцией, ведь обустроить свое маленькое поле на шестисотках возможности не представляется. При этом нашлись и те, кто еще при Украине начал строительство, и те, кто его даже закончил. Короче говоря, на двух участках общей площадью почти в 100 гектар творился полнейший бардак. Сейчас же решение было принято все-таки в пользу собственников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев мотивировал разрешение желанием спасти Учкуевку от участи второго фиолента. Но не все так просто и понятно, как может показаться на первый взгляд. Депутат Госдумы Татьяна Лобач и спикер Заксобрания Владимир Немцев не одобрили саму идею передать под строительство земли сельскохозяйственного назначения. И правда, такой прецедент может создать уйму желающих также изменить статус своих земель. А чем мы, как говорится, хуже? Да и сотни новых домов крайне негативно повлияют на и без того практически мертвую севастопольскую инфраструктуру. Вкладываться в строительство новых инженерных сетей и бюджетных учреждений владельцы домов не планируют. Обыкновенная позиция халявщиков. Мы тут просто посидим, а вы окружите нас парками, больницами, все нам проведите и еще что бесплатно. Ну прям точно второй фиолент, как бы сильно всем не хотелось это предотвратить. Не поймите меня неправильно, положительная сторона в именно таком решении вопроса тоже есть. Осмысленная застройка с генпланом и КРТ, комплексным развитием территории, огромный плюс. Как минимум можно надеяться на регуляцию и какую-никакую опрятность новых ТСН. Не будет вырвеглазного ремонта и других прелестей, а может быть даже и дороги к пляжу не перегородят. Хотя это уже совсем фантазии. Что по итогу? Застройка сотни гектаров земли на домами, часть из которых, очевидно, станет гостиницами и пансионатами. Место располагает. При этом из вариантов только регулируемая и хорошая застройка, и бесконтрольная плохая застройка. Получается выбор из двух зол. Конечно, нельзя винить правительство в том, что они выбрали меньшее зло, а в том, что это так, сомнений нет. Но, по-моему, лучше было в принципе предотвратить ситуацию, где Севастополю приходится делать столь нелегкий выбор. Все инструменты для этого ведь под рукой. Или опять Украина виновата? А теперь поговорим об инженерных сетях, которые и без новых ТСН в Учкуевке страдают и работают сверхпредела. Об этом сообщил губернатор Севастополя на заседании Совета Федерации от 6 июня. Астрономические цифры в 70% изношенных теплосетей удивляют. Многое оборудование в городе используется уже более 40 лет и устарело не только морально, но и физически. Помощь городу героя Михаил Развожаев оценил в 6 миллиардов рублей. Но это еще не все. Прибавляем 10 на главную проблему города – воду. Чтобы напоить и помыть всех новых севастопольцев, нужно увеличить пропускную способность городского гидроузла, который уже и так работает, как может – пропускает 130 тысяч кубометров воды вместо 120 возможных. Вот такая севастопольская техника, зачем только модернизировать – не ясно. Но шутки в сторону – проблема серьезная. Скоро всем водички не хватит, да и батареи зимой не затопят. Будем собирать валежник до да дрова рубить. Чтобы предотвратить плачевную ситуацию, нужно в целом 16 миллиардов рублей. Не будем вдаваться в подробности наполеоновской модернизации. Мне более интересен тот факт, что Севастополь все меньше и меньше может обеспечить себя. И все больше попрошайничает по любому поводу. На это дай, на то подай, это купи. Видно, комплексная застройка дает свои гнилые плоды, и денег становится все меньше. Непонятно, почему же модернизация теплоснабжения требует дополнительных вливаний, если горожане исправно платят за предоставленные услуги по отоплению, немаленькие суммы. Разве не должна быть амортизация включена в стоимость тепла в наших квартирах? Речь не только о коммунальных услугах. Знаменитое историческое наследие тоже в плачевном состоянии. Недавно мы рассказывали, как отреставрировали обелиск городу-герою. На это, напомню, было выделено 270 миллионов рублей из бюджета города Москвы. На исторический бульвар тоже клянчим без конца, а ВОЗ и ныне там. Без малого 5 лет идет реконструкция, а планируют открыть бульвар только к юбилею русской весны. Вроде как указывается 2024 год, но хорошо бы, чтобы не 2034. На канале недавно вышло видео о том, как видят исторический бульвар туристы в его, так сказать, современном состоянии. Рекомендую посмотреть после того, как мы с вами здесь закончим. Вообще, тема очень обширная, и можно уделить не один выпуск нашей программы тому, куда уходят деньги и почему ниоткуда не приходят. Но всем ясно, что вопросы, по большей части, риторические. Эпопея с Ушаковой балкой продолжается. Жители корабельной стороны не хотят мириться с отсутствием единственной возможности искупаться. Неделю назад даже стихийный митинг на территории закрытого пляжа устроили, сняв заваренные ворота с петель. Видимо, желая как-то разгрузить народные волнения, власти решили запустить бесплатный автобус, который будет возить желающих искупаться из Ушаковой балки в бухту Круглую. Однако ни само решение, ни расписание трансфера не удовлетворило горожан. Время отправления с улицы Адмирала Макарова в 9.00 и 14.00. От Омеги в 13.00 и 18.00 уточняется в публикации. Ну и непонятно, зачем возить в Омегу, которая по праву считается в народе одним из самых неприятных мест для купания. Мне кажется странным решение по смене шила на мыло. Почему бы не ограничить доступ к пляжу ночью? Или еще как-то дать купальщикам доступ без вреда для спецоперации? И должен признаться не мне одному – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже считает, что севастопольцам нужно заранее сообщать о готовящихся мероприятиях. «Нужно не только информировать, но и оперативнее реагировать на то, что пишут граждане в социальных сетях. Вопросы не новые, это и очистные сооружения тревожат закрытие пляжей. Понятно, что для этого были необходимые требования, но лучше бы до этого разъяснить и стараться все-таки пляжи на лето открывать», – заявила она. Это вы, Валентина Ивановна, еще не знаете, как они у нас переобувались в воздухе. Сначала вода плохая, потом вообще непонятно почему закрываем, может на ремонт, а может и нет. Теперь вот спецоперация мешает купаться. И все же, видимо, придется довольствоваться тем, что есть. Я очень сомневаюсь, что Ушакову балку Севастопольцем вернут. Взять хотя бы то, как губернатор отреагировал на заявление Горлова о том, что пляж откроют без возможности купания. Могу раз... Я могу открыть пляж, но с вопросом, с вопросом другим, что все-таки нахождение на воде опасно на сегодняшний день. Договорились? Все, договорились. Спасибо. По словам Михаила Развожаева, чиновник превысил свои полномочия и таких указаний никто не давал. Руководителю горхоза даже пригрозили ссылкой обратно в Сочи. Не будем далеко уходить от темы пляжей. На повестке дня еще и Голубая бухта, которую тоже ограничили забором. Спецоперация ни при чем. Здесь строят, и при этом сразу два объекта. Первый из них – печально известные очистные, притча в языцах всех севастопольцев. Здесь все ясно, как-никак благое дело, денег на них выпрашиваем. Вот правда, строят их уже пятый год, но ну, да, сейчас не о том. Второй объект – Процесс со сложным названием «Реконструкция существующих объектов административно-служебной и жилой зоны по улице военных строителей. Один в бухте Казачья с элементами нового строительства в рамках реконструкции с расширением. Дом 16-17». Если кто-то что-то понял, свяжитесь с нами и получите приз от редакции. Заказчиком этого словоблудия выступает Минобороны, а подрядчиком ООО Строй. сегодня КБРСГ. Вот тут уже все серьезнее, ведь строительство, а точнее реконструкция, что бы это ни значило, ведется аж с 2014 года, при этом с момента до вступления в состав России. Видимо, очень сложные работы, раз их никак не могут закончить. Обещаются так же, как и исторический бульвар к юбилею русской весны. Но репутация застройщика не пророчит хэппи-энда. Ведь это именно они вырубили деревья, высаженные ветеранами, и пытались снести частные дома с придомовой территории. Горожане сомневаются, что строительство, если оно, конечно, завершится, будет безопасным и законным. Возвращаясь к Голубой бухте, скажу, запасайтесь терпением. Как минимум два года купаться на пляже не получится. И это как минимум. А все мы знаем, что такое минимальные, пусть даже несколько раз подвинутые, сроки завершения проектов. Ну как, севастопольцы, находились без масок, надышались свободно? Не напрягайтесь, все остается в силе, ничего пока не отменяют. Я хочу только предупредить, чтобы вы при походе в магазин внимательнее проверяли чеки. Там с недавнего времени может оказаться не купленная вами маска. Как так? Да очень просто. 2 июня в группе «Черный список Севастополь» некто Ирина пожаловалась на торговую сеть «ПУД». Там, по ее словам, избавляются от накопившихся запасов медицинских масок не совсем законными путями, банально пробивая их в чеки простых покупателей. Гениальная схема, ведь никто и не заметит лишних 10 рублей в общем зачете. Однако на беду магазина Ирина заметила и вернулась на кассу, где ей в пренебрежительном тоне объяснили, что вернут мелочь. Ушлые торговцы всеми способами пытаются получить прибыль с масок, даже когда они уже никому не нужны. К сожалению, руководство Пуда никак ситуацию не комментирует. Оно и понятно. Вообще, торговые сети часто ищут самые изощренные способы заработать на требованиях властей. Например, в Яблоке невозможно приобрести маску в единственном экземпляре. Это уже не совсем новость, но в последние дни масочного режима ситуация обострилась. Оказавшись на кассе без маски, придется раскошелиться на сотни рублей, получив абсолютно ненужную упаковку. Признаться честно, я и сам попадал в подобную ситуацию. Хочется обратиться к руководству торговых сетей. Я все понимаю, прибыль, юнит экономика, все дела, но людьми же тоже нужно оставаться. Не стоит портить впечатление о своем магазине за маску в 7 рублей. На въезде в Севастополь, а точнее на перекрестке проспекта генерала Острякова и шоссе генерала Маргунова, может появиться новый микрорайон со своим торговым центром. Об этом сообщил собственник земли, представив проект застройки на заседании градостроительного совета. Как отмечается, это единственный проект, который не вызвал у слушателей горячих споров и возражений. И правда, все чинно-ладно. Построить планируются объекты жилого назначения и обслуживание жилой застройки. Два 12-этажных дома с одноэтажной коммерческой вставкой, плюс еще одна 12-этажка и Г-образное трехэтажное здание торгово-развлекательного центра, а также необходимые парковочные места, детские и спортивные площадки, сообщил директор компании-проектировщика Максим Стрецкис. Возможность построить новое здания появилась у владельца земли после изъятия «В пользу города». Последнему она нужна для создания новой транспортной развязки. О ней мы уже говорили в одном из выпусков. Севастополь остался должен 60 миллионов, но теперь с возможностью застройки необходимость компенсации отпадает. Все в выигрыше. 545 жителей заселят новые дома, место которых сейчас занимают неприглядные складские помещения. Они, по словам проектировщика, город никак не украшают. Посмотрим, как украсят Севастополь новые 12-этажки на въезде. В Балаклаве на остановке «Золотая Балка» произошло жестокое избиение, не поверите, автобуса. Не буду заставлять вас ждать, смотрите видео с места событий. Гражданин, предположительно в состоянии алкогольного, а может и наркотического опьянения, доказывает автобусу, что город этот его гражданина. Стоит отметить, что лобовое стекло разбить руками и ногами довольно сложно, поэтому можно смело присудить победу Алканафту. Тем более, что автобус остался глух к его воззваниям. Упоение победы длилось недолго, полиция урезонила дебошира, но ущерб остался. Теперь автобусу потребуется замена лобового стекла, а честь транспортного средства посрамлена в честном поединке. Не знаю, что именно хотел доказать хулиган автобусу, но... Не вышло. В пресс-службе МВД уточнили, что личность победителя автотранспорта была установлена, и он был доставлен в госпиталь. Собственные источники форпост в экстренных службах добавили, что главной причиной госпитализации стало не физическое, а ментальное состояние гражданина. Берегите себя, друзья. А с вами был Эмиль Валеев в программе «Качаем прессу». До свидания.